Всем привет, музыкмены! На связи магазин Rock'n'Roll, меня зовут Глеб, и в этом видео мы послушаем конденсаторный USB-микрофон Maren's Professional Empire. Ну и по традиции... Перед тем, как мы углубимся в характеристики и фишки данного микрофона, хочу сделать небольшую ремарку. Весь закадровый голос записан на обозреваемый микрофон. Так что в процессе практически целого видео вы слышите именно тот звук, который способна записать данное устройство. Marans Empire – это вполне хороший бюджетный микрофон, который предназначен для записи вокала, подкастов, для проведения прямых трансляций на стриминговых площадках, для общения как по скайпу, дискорду, так и во встроенных голосовых клиентах онлайн-игр. Так что любой пользователь найдет данному микрофону применение по назначению empire достаточно компактный на рабочем столе будет занимать незначительное пространство как показал опыт использования микрофона во время игры в шутеры под руками он не мешался но при этом собеседник меня прекрасно слышал несмотря на свои небольшие габариты устройство можно назвать прокачанным потому что этот микрофон оснащен высококачественным конденсаторным капсулем с диафрагмой 14 мм, имеет встроенный аналоговый цифровой конвертер с частотой дискретизации 48 кГц и разрешением записи 16 бит микрофон имеет кардиоидную диафрагму направленности а также широкий диапазон частот в нижней части устройства расположили переключатель на минус 10 дБ. для того чтобы начать работу с empire не нужны никакие дополнительные аксессуары он комплектуется всем необходимым для записи прямо из коробки микрофон зафиксирован на прочной металлической подставке в эластичном подвесе а паук перед самим микрофоном расположили поп-фильтр который должен отсекать взрывные согласные такие как P, B, K и так далее маренс professional empire легко подключается по usb 20 как к компьютеру под управлением mac или windows так и к любой игровой консоли, а также дружит со смартфонами на базе Android через кабель UTG. Микрофон не требует установку драйверов, просто подключаете к компьютеру, переходите в параметры устройств, выставляете нужный уровень чувствительности и можно приступать к работе. В комплект поставки входит сам микрофон, поп-фильтр, металлическая стойка и инструкция по эксплуатации устройства. От себя скажу, что микрофон вполне пригоден для использования. Да, это не профессиональное решение, но учитывая невысокую стоимость и вполне хорошие характеристики, ну он как гаджет из Xiaomi, ну топ за свои деньги Звук пишет достаточно хорошо, микрофон чувствительный, очень чувствительный, ну прямо очень чувствительный Настолько чувствительный, что слышит всю мою комнату Так что ручку гейна в настройках Windows я рекомендовал бы убрать на 50%, а то и еще меньше Наверное одна вещь, которая мне не понравилась в данном микрофоне, это то, что нельзя изъять из него провод Он в Pine. Прямо в плату. И это не совсем удобно. Ведь если мне понадобится отсесть от компьютера или от игровой консоли, то длины стандартного кабеля мне просто не хватит. Придется закупать удлинитель. Короче, решение достаточно спорное. Но зато сам кабель в тканевой оплетке. Жесткий. Видно, что не дешевый и это радует. Работая Maren's Professional Empire я остался вполне доволен. Мог бы я его рекомендовать? Ну а почему нет? В комплекте стойка, поп-фильтр, подвес, паук, пишет звук на уровне... Почему не рекомендовать-то его? Вполне неплохой такой комплект для новичка. Ну, я так думаю. Ссылку на этот микрофон я оставлю в описании к этому видео. Переходите, смотрите более развернутую информацию. Ну и знакомьтесь с другими товарами на нашем сайте. Такое их огромное множество. Ну и самое главное, подписывайтесь на наш канал, еще будет на что посмотреть. Не забывайте поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезным, ну или хотя бы чуточку интересным. Не забудьте оставить комментарий под видео с таким содержанием, понравился вам микрофон или же нет. Тут еще где-то появится подсказка, кликните на нее и ответьте на поставленный вопрос. На связи был магазин Rock'n'Roll. Кто забыл, меня зовут Глеб. Увидимся в новых выпусках. Пока, мюзикмены. Пока.